Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звезды. Лужи гордятся тем, что они выше уровня моря. Ничто, я полагаю, так не наполнено жизнью под микроскопом, как капля воды и стоячие лужи. Когда молишься о дожде, готовься ходить по лужам. Я в маленькой грязной луже Смотрел на отраженный мир. Он не такой, как наш. Он хуже. В нем жизнь изношена до дыр. Там правят черные пороки И люди зависти полны. Там нравы очень невысокие. Кругом разруха без войны. Считал, что это ерунда. И показалось мне все. Но не лужа грязная была, А мир, что в ней был отражен. Лучше быть минуту дураком и прожить всю жизнь в рассудке, чем однажды показаться знатоком и до гроба быть потом придурком. Вытирая ноги, разбивайте душу, если у дороги молодости – Боже, Ярмаркою шумной жизнь течет рекою, иногда короткой тянется судьбою. Ты не такой, как все, гораздо глубже. У тебя океан внутри, а у кого-то — лужи. Душа одних, как океан, и тот, кто знает их, готов в нем день и ночь купаться. Внутри других, как муж нечистот, которую обходят, чтобы не замарать.